плохой погоды. Пусть для всех плохая, для нас самый раз хорошая. Кому-то Канары, кому-то Гаваи, и ясный безоблачный день. А я вот такую профессию знаю, где ценится сумрак и день. А я вот такую профессию знаю, где ценится сумрак. Зримость, присутствие, смысл работы, Задача очерченный круг. Гораздо нужнее хорошей погоды, Плохая погода, мой друг. Гораздо нужнее хорошей погоды, Плохая погода, мой друг. Плохая погода, а нам нас послужит, От вражеских глаз бережет Туманом укроет снегами завьюжет Следы нашей ливнем сотрет, И с неба, из моря, Из рая, и с ада придем мы не слышно, как тень. Туда, куда родина скажет нам, надо, чтобы новый затеплился день. Туда, куда родина скажет нам, надо, Чтоб новый затеплился день. Чужая земля. Под крылом самолета бессметрия, бессмертия, бессмертия распахнутый люк. Что может быть лучше хорошей погоды, плохая погода, мой друг? Что может быть лучше хорошей погоды, плохая погода, мой друг? Объект охраняет особая рота, Таких не возьмешь на испуг. Вот тут-то и лучше хорошей погодой, плохая погода, мой друг. Вот тут-то и лучше хорошей погодой, плохая погода, мой друг. Пускай нас сегодня не видят, не слышат, Но долгие годы пройдут, И, может быть, вспомнят, и, может, напишут, А может быть, даже споют О том, как сражались в любую погоду. Как прадеды их и отцы. Невольники чести, солдаты свободы, Специальные разведки бойцы. Невольники чести, солдаты свободы, Специальные разведки бойцы.